Новая тактика и новый гайд. Вот когда я сейчас только начал играть в Clash of Legends Ну прям сегодня. Тут такая анимация вышла. А это или обнов, или этого не замечал раньше. Вот, Напиши в контракт. и такое видео вообще? Как у меня нового нового легенд. О! Of... Подожди, Clash of Legend. Вот, а Кто стрим перепутаю сейчас Плохо так. Хоке помню. Прах, вообще-то, нигде моему вот здесь И как-то не на карту нужно войска спускать и его искать ну тем более маленькая карта новая тактика скорость используем так и строй так вот это давай. давай, давай. берем еще одну Юнитер. или копать так, так, так, так. скорость нужно или призыв что же еще круче? Давайте топовать, сильного воина а? и сразу его, допустим, скорость здесь для охраны, для охраны здесь, потому а что есть что-то. Ну, ну. идут наверное, вообще опасно Давайте тут 400, 400 набираем. Тихо-тихо. Кто вас, с... кто вам сказал? Нет, я вам не говорю, все нормально. Давайте 400 набираем и стрёмно убад. Базу, мол, базу, строим, бам. Так, после этого у нас есть один герой, я нажимаю в атаку. Так, герой атаку. Ну ладно, мы ну, не знаем, где но все. Ладно, пошли. Скорее всего, тут захватываем. Нужно потребление. В общем, вот я отправлю. С борточки здесь укажу. Вот просто здесь. Так. А, враг тут смотрите как тут у нас враг вот так помощь он тут оказался минус минус минус Косика, давай спор здесь он оказался тут он не хитрый хитрый тут у нас сейчас идет сильный человек когда нас спасет так что все ему конец происходит, ну что ты знаешь, <ui> ловите всех, шесть пять, ну что ты знаешь, да, нет, делай этого, во-вторых, он понял, что я строючи на базу, ага, показываете его базу, окей, призыв это тогда летающих, потом после этого мы будем делать атаку и смотрим за врага, а так, блин, а, какой -а -а -а -а -а. все теперь ясно все в атаку вот так блин там строить еще базу. все таки он слишком рядом к нам строился вау нет танки Фу -фу. А нормально у него пьется даже не знаю что и сказать проигрыш или что блин реально сильнее чем я думал на блин а так не считается, за игра игра просто защита мне как-то хоть что-то на... Так, так, так. здесь. Вот уже пойдем Нет. Ух, ух, ух, ух, ух, ух, у, меня такое. Вау, у, меня новое. Что у, меня такого? Подожди. Ну что такое под что опасно для меня слушайте. это войск войска вы там строите новую базу нам очень нужна новая база. Мне, новую базу по новую базу лучше бы еще одну базу еще еще одну. опасности так вот атака призыв я вот теперь уже не знаю кто эти теперь круче он просто нас рушит крушит. так кто кто он оказал блин ладно точка сбора. нет точка как-то вообще ничего не знают точка здесь а блин, всех убивает там да он наверное, вообще жесткий как он это делает дай тихо тихо тихо тихо давай давай давай как там точка они там идут. Ах, блин тоже не я не знаю друзья я не знаю что у них за игра такая вот чего они меня не слушают можно из-за того что пока <с> не управлять в атаку может быть есть шанс есть шанс или нет шанса ого тут все уже кто у тебя пьячик, кстати. Кто ты такой вообще? Первый раз вижу. В чем моя ошибка, как думаете? Хм Потому что у него крутые сильные войск. Войска, ого! Да, у них слишком сильный войском. Ладно, сдаемся. Потом новый гайд зато у меня. И для вас тоже. Ну, так, а там выйти. Войска самое главное на этой карте. Как всегда, побеждаете Так, уходим, уходим на скало подожди я не карты, я не смотрю карты хочу узнать а, блин ты такое как смотреть статистику тормат через 6 назад через двадцать два так у не что типа того есть какая-то штука понятно регенерация и у все чего блин а вот что у меня такое есть вроде тоже он такой есть волк алло где он там? тут ну, не знаю ладно если он выиграл то тем самым лучше брать персонажа И надо мне даже не знаю может быть сразу нужно пойти да давайте пойдем С снова на накра заберем хоть может быть под новый снажку путуй где нам тут вот такой прожочек класный а можете таки в 2 на 2 3 на 3 если прям будет так час не получаться 4 точки блин сложно то тем самым что-то и сделаем а, -а, -а чел не лагает лагает а -а, вижу 4 точки что блин а, -а, а думал такая маленькая карта оказывается она на такая сильный нормальная Придется опять гимнитику запускать и тут строить базы. Будет сложно. Первоточка, кузница, войска, потом уже захват и все классно будет. Все обычно. Все обычно. Если каждая тактика на своей карте. Ага. Если вот обычно, будет каждая карта на своей тактике это тактику промо так вот и искать так же так, тяжело знаю так давайте ничего что поможем сюда чем больше тем лучше казарма может спорт делать здесь или когда они придут то никто так давайте как-то все Тогда мы можем некут некоторую точку захватить чем бы нет так лишь этим постараюсь эту захватить чем раньше захватить тем лучше так налево не направо как думать этого направо потому что враг здесь может быть все чувство дожди враг может быть там может быть там Блин, что пугаешь два здесь тут безопасно ну, почему только он заметит меня так быстрее чем я думаю давайте война направим на разведку да. не знаю может он тут от призыв магия снайпера к мы узнаем где наш единственный неповторный враг а в этом кузница ага паузе все-таки а так все теперь я понял где он находится призыв точка сбора здесь давайте Берем, значит. Колема там Оборону держите. А, так, значит. Я все помню, да. Давай 50 пускаряк. Нажмите эту штучку, на что она очень вам поможет. Так, вот нажмите так, чтобы сэкономить эти унити, потому что тоже очень важно, как я понимаю. Давай, давай, давай. Так, теперь войска нужна помощь. Юнити тоже нужно запускать, как я уже понимаю. у нас более менее столько уже их. запускать? Так, давай еще. Еще как мы знаем, у нас уже тут. Я думаю, у нас юнити побольше стало. Ха -ха. Ладно, один юнит сюда, давай. юнит сюда. Потихонечку мы перенаправляем сюда, что прям помочь нашей базе. Мы мирнимося, помогаем вот так вот. Айска в атаку и смотрим за боем, да. Почему бы нет смотрим как они нас убили в ч ⁇ за база блин не строят покажи мне покажи мне что они там строят покажите Ого. давай бабах на так я еще должен сгорялку давайте войска в атаку призыв вам голема давайте лучниц лучниц а тогда еще еще еще еще давай таку да, как-то обычно, но видно, что если постараемся, будет проще простого. у нас еще казан, еще атака, кризис. и смотрим тем самым брата вау, вау, я не ожидал Обычно тактика сработала. Тактика А. Захвати по скорости. Тактика Б значит у нас получается долгое развитие. Но у нас уже и так производится. Так что по любому мы должны выходить. По-любому. Строить еще одну базу. нас строить еще магию для того, чтобы захилить наших дружков. Так, в атаку в откруглении идет. Так что вам точно конец враги наши. Нужно еще ускорять. Чем больше мы ставим казарм тем ставим сильнее ускоряем тем самым давай давай давай мы тебя ускорим что еще не все сам он сейчас нас выиграет уже тут скорее всего он скоро у если сдаться сдается то я скажу что нам тактика а юнити потом б расширяться б это долгое в Вариант это у нас расширяться. Да, выглядит Берем хилки, берем воинов теперь хватит нам бояться. Вот, а, как там дела у вас? Нормально, давай. Как там у вас дела? Уничтожено нормально. Скорее всего, вторую базу. Знаю, как я понимаю. Вот, и не сдавайся, Не сдавайся, интересно вот у Интересно. Так. Более пойду с тобой. А, все украл. Выиграл я. Задание выполнено. Достигнуть седьмого уровня. Так, я сегодня две игры сыграл и выиграл. Не, первое упражнение. Стоп. Ага. Стоп. Что с нами не так? Никогда это не павлюсь. Так, давай сейчас. Скалайкнул сыночек. Вау, вау, вау, вау, Сейчас так посмотрю. Хорошо, что есть статистика. Так, минус, дам проиграл все-таки. Но я не сдался, получил 27, получилось 17 кубков есть. Как он такое? Скорость, а он тут скорость. Вроде бы обычный. У нас есть три варианта. Ой, блин, первый вариант скорость юнитов Второй вариант захват Развиваться, всех там улучшаться. Как и В. И В вариант подходит как-то подходит все не так и ладно всем удачи всем пока. лайк подписка